у меня нет больше доллара я купил бессо, я купил бессо он наверное сзади идет, я специально не оглядываюсь короче, таксист мой там где-то остался, я вообще здесь с телефоном я сел что за отношения, Смотри, смеются, им смешно короче, ребят, что-то типа Таиланд напоминает ну, я не был в Таиланде, но очень похоже, смотрите блин, я не видел такое никогда офигеть! какая-то вонища, дым, бедность офигеть он Western Union даже есть мопеды, блин что за вонь? Они Какие-то покрышки, что ли? Может революция у них? Тут? Что они там жгут? Ну, вот, кстати, цены, смотрите, бензин, это за литр, как я понимаю, 255.50, вот на экране перевод на рубли. А я пойду, ладно, сим-карту покупать где-то здесь, а как где конкретно, я не знаю. Слушайте, ну они смешные, короче, я не знаю, развели меня или нет, может быть кто-то скажет Я взял какую-то сим-карту, сейчас я вам скажу модель, просто не ни паспорт, ничего вообще не надо Просто мне дал сим-карту, называется Кларо, Кларо Я зашел в один магазин, блин, а вот еще, блин, а что я сразу не дошел? Вот Клара есть, вот видите, вот Клара есть, сюда можно было зайти елки-палки, я думаю, он меня развел, ну черт с ним короче, он говорит 10 долларов в итоге он просто не разговаривает, а мне просто неудобно было там телефон, камеру доставать вам записывать ну так это интересно, чувствуется, что ты где-то вообще далеко, хотя с Америкой тут 2 часа но по-английски вообще ни слова он мне говорит доллар, доллар, доллар, доллар я говорю 1 доллар, ему даю 1 доллар думаю, ну не переборщить мои деньги все не, не, не доставать, чтобы он не видел, чтобы меня не разводил лишний раз я говорю 1 доллар даю, он говорит, нет, а другой подходит Тин-тан, тинтан. Я говорю, чего? Я говорю, на пальцах покажи сколько. 10. Ну, 10 так здесь на. Перевел ему с инспанского, говоря, а сколько я могу пользоваться, как долго? А он говорит, 5 дней, 5 дней, 5 долларов. Но ну, на самом деле вот, ребят, Кларк есть. Вот надо было сюда сразу, запоминаем, Кларо, Кларо. Вот здесь надо было интернет брать, а я там в каком-то ларьке брал. Ну ладно, неважно. Смотрите, что вокруг творится. Это вообще что-то невероятное. Как они тут ездят? Какие правила? Какие каски? Какие маски? Вообще ничего не надо. Вообще ничего не надо. Ребят, я так рад, что я вылез, что я не строю для себя какую-то идеальную да не сижу себя там в отельчике и не удивляюсь с каждой пальмочки там и поданному коктейлю да вышел в свет и посмотрел как они на самом деле живут потому что то что иначе это не ну не понять страну да он думал я что гаишник или ну, но таки а он думал я с ним покататься хочу он говорит поедешь то надо было прокатиться еще. Кстати, Uber тут без проблем вообще работает. Нет никаких проблем, потому что в интернете писали, что якобы Uber здесь нет, только в этом городе. Блин, как они носятся, черт возьми. С одной рукой. Вау, вот это он нагрузил. Нифига себе, ты даешь. Я двумя руками не могу. Смотрите, никто никому не сигналит. Веселые такие вообще классные. Короче, я Uber, заказал. Две минуты сейчас будет довольно быстро. Хотя я мог, конечно, с этим доехать. Ну ладно, ладно, ладно, что. Покатаемся еще. Смотрите, никто не сигналит, редко сигналит. Вау. Не, сигналит, сигналит все-таки И никто никого не обижается, кстати, вау Посигналил, посигналил и все нормально, типа Никто не это, не дерзит Все, все машут, все веселые Вот это молодцы Вот это, ребята, залог успеха, хорошее настроение Вы же знаете, я вас этому и учу, ребят Веселимся всегда, все хорошо Он троем едут три чувака Молодцы, может четвертым возьмут, может довезут Ребята, а вот так выглядит бесплатный пляж. Вот видите, этот пляж никому не принадлежит. В общем, такси стоит копейки здесь, там 5 долларов, там что-то такое, типа 7 долларов. Ну, прям рядом, по сравнению с Америкой это вообще. Да и с Москвой, наверное, тоже, да? И этот пляж, как вы видите, он а, общий. Соответственно, по, видимо, и убирать здесь не нужно. Видите, ничего не убрано, просто так накидано. Ну, люди, тем не менее, тусуются. Вот здесь какие-то есть отельчики небольшие, маленькие, они подешевле. Ну без без своего соответственно берега но ну, не все включено пойдемте погуляем хочу сходить туда на пирс а чувак какой-то охранник мне говорит нельзя Я говорю, а что нельзя вон все идут я хочу тоже сфоткаться а мне нельзя вон люди хотят фоткаться я хочу фоткаться чего нет красивое место пленочка пере, перетяните если нельзя правильно Ты мне свистеть свисток и чувак там орет Он, наверное сзади идет я специально не оглядываюсь Уверенно себя чувствую. Так, надо сфоткаться. Это А, аутазор Это моя работа. Я, я, аутазор А, аутазор А, я думаю, что это общая территория, а это, оказывается, его отель. Это моя работа, это моя работа. Вот это правильный подход. Извините, это моя работа. Просто моя работа, я вынужден вам делать замечание. Окей. Хотя, что здесь особо делать, я не знаю. Я так просто говорю, все идут, и я пойду, думаю, сфоткаюсь. Ну, сфоткаюсь сейчас. на инстаграмчик. Оказывается, это вот этот отель, вот этот маленький билдинг, это их. А у меня, видите, черный. Но у меня круче, у меня black. Ладно, ребята, вот сейчас они думают, мимо шли и смотрят на меня, думают, бедолага забрел. ага, я вам покажу бедолага. Сейчас пойдемте на мой отель посмотрим. Кстати, интересно, ребята, они имеют ли право вообще закрывать, вот, например, прибрежную зону? Ну, то есть, например, вот это их отель, а вот это уже следующий. Они, конечно, не закрывают, но вообще, если я сейчас пойду и увижу препятствия, это нормально или нет, как считаете? Потому что в Америке вроде как законом это делают запрещено прибрежную зону закрывать и не, не пускать никого. Короче, камера меня спасает. Видели, он хотел мне перекрыть дорогу, стал такой, не пускай. Типа это на частной территории. Ребята, иду я, иду я вдоль моря, и вот такая территория имеется, тоже какой-то а, отель. Просто иду исследую, смотрю, какая здесь инфраструктура. Видите, здесь так все попроще, такие как апартментом сделаны, как будто в Америке. И двухэтажки, и трехэтажки. Здесь как бы поприятнее немножко. Видите, красота, правда. Вон чувачки играют. Короче, сам себе препятствия создал. Представляете? Я вообще здесь гулял, гулял, гулял, гулял. По этой набережной. В итоге я устал гулять. Думаю, все, надо домой ехать, вызываю такси. А таксист говорит: меня не пускают, это тоже закрытый гейт. То есть я просто дошел до какого-то закрытого гейта. И мне теперь предстоит идти пешком. Черт знает куда, где там ворота, и он меня там где-то ждет. Ну ладно, ладно, это интересно. <laughs> это интересно. Сейчас шел. Слушайте, они а приставучие, капец. Короче, они с Гаити, я так понял, Гаитяне. Такие, темнокожие. Эй, бразер, бразер, бро, бро, бро, привет, привет, по-русски. Давай купи, купи, купи, купи. И один, я такой, вернее, я мимо иду просто вот так. Дальше мне было неудобно просто мимо идти. А сейчас я ну, думаю, ну а как иначе, что, на каждое время тратить. Мне реально ничего не надо. Когда надо, спрошу. он такой, типа. И он такой, типа. Бай! Гейт. Типа. Gate right here. Да, you can да, Yeah, uh, yeah, да, да, да, Habla español. Yeah. yeah. Just explain да, me. да, да, да, да, да, да, да, Ало. Отель Occidental. Отель uh -huh. Occidental. Не заходи сюда. Нет, заходи сюда. А ты хочешь ты хочешь это? Что это? Это такси. А, ладно, спасибо, я встречусь с водителем. О, да, да, да, да, О, да, да, да, да. Yeah, да. О, да, да. О, да. О, да. Ой. О, да. О, да. Ой. О, да. О, да. Ой. О, да. О, да. Ой. О,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 Покитон, покитон Yo, bro, it's so funny, man По-алля-ва Довольте отравы? Да Не-не-не, я просто ждал Спасибо Слушай, ну наглецы, конечно, ребята Представляете, он меня довез 500 метров Я ему даю доллар но доллар это реально, ну, хорошие деньги здесь. Он мне говорит, не-не-не, чувак, мало, мало, мало. Еще, подъехал второй, типа, они думали, что они так на меня наедут, и я что-то больше дам. Я говорю, у меня больше нет. Ну, у меня есть, но у меня нет для них ничего больше. Короче, таксист мой там где-то остался. Я вообще здесь, телефон у меня сел. У меня сел телефон, я с таксистом не могу переписываться. И жду, жду своего таксиста, когда он приедет. Может, приедет, может, нет. Нет, значит, пойду спрашивать зарядки по всем, что делать. Камера, конечно, сильно всех привлекает. Люди мы то туристы. Ему все это в диковинку, ему все это интересно. Давай-ка будем его разводить. Не получится, ребята. Короче, ребята, этот мотоциклист меня черт знает куда отвез. Похоже, он специально. Он думал, что он больше заработает. Мне надо было ерунду проехать. Может быть, вы могли заметить, когда мы ехали, такие ворота были закрыты. Там были машины на перекрестке на этой улице. Соответственно, туда мне и нужно было доставить. А он поехал мимо. То ли он не знал то ли он просто меня вез, я не знаю куда, я думаю, когда он остановится, а он не останавливается. Он говорит, алло, ты остановить, мне надо телефон проверить. Он остановился, но было уже поздно, мы слишком далеко уехали, мой таксист там остался. Я ему говорю, на, позвони таксисту, объясни, что мы здесь. Он, а? А -а -а -а. типа туда поедем, да, не надо туда ехать, здесь, скажи, что мы здесь. Он на своем пытается объяснить, а то я не знаю, что он ему сказал, что ему таксист ответил. Короче, не получилось. Я запомнил в Uber-приложении, там была какая-то машина, Hyundai Sonata, кажется, 55 номер, а вот это не он, может быть, вот этот, вот это Hyundai Sonata, или что это, Hyundai какая-то, 55 номер в конце, может быть, это она, you are driving? Дайте я проверю номер, это мой, мой driver. Hello, you are Uber driver, right? Uber, yeah, Evgeny, you can check. my phone is dead. Спасибо. Спасибо, спасибо. Видите, ребята, без проблем я на Uber заехала. они говорят, что они заедешь. То есть, в чем проблема была оттуда пустить Убер? я вообще не понимаю. Без меня. Как будто бы машина здесь где-то потеряется. Она никуда не потеряется. Здесь даже парковки нет. То есть ты просто разворачиваешься, уезжаешь обратно. Но они не позволили. Но сейчас я заехал, просто браслет на охране показал. Даже паспорт не нужно было ничего проверять. Ух. Что-то я подустал, ребята, кататься, гулять, бродить. Хочу покушать, проголодался. Поэтому пойду в номер. У меня еще телефон сел. Вы видели, да? Я в последний момент его нашел. То есть он просто мимо ехал. Я запомнил, чем он дает сонаты номер последний. Смотри, чем дать Соната, Даже цвет не запомнил. 55, ему, стой, стой, чувак. Он уже хотел мимо уезжать. То есть, если бы он уехал, ну, я не знаю, я бы там еще болтался. Я бы, конечно, высшивал ситуацию. Я нашел бы зарядник, у кого-нибудь спросил бы. Но у них просто айфонов не бывает. То есть у них крайне мало. Сейчас я шел и наблюдал, что. То у одного спрошу, то у второго в магазине, в каком киоске, ни у кого нет. И у него, у водителя, я думаю, заряжу телефон, а у него тоже какой-то Android. Что тут за тусовка? Это что за картина? Кто разрешал вообще? Я домой вернулся, сейчас порядки буду наводить. Что случилось? В общем, ребят, я что-то не понимаю приколов. Понимаете, вот здесь есть вот этот театр. Там какие-то, типа, ну, тусовки условные проводятся. Но они для пенсионеров. Там собираются пенсионеры мне надоело здесь уже. Я сейчас... Ну, завтра я в новый отель переезжаю, да? А сейчас я не пойму, где все молодежь? Где они? Где они? То ли они по группкам маленьким все сидят где-то в кабинетах у себя, в номерах, смысле, не понимая. Короче, я нашел здесь ночной клуб, а сейчас туда поеду. Сейчас пойдемте опять поспорим по поводу такси. Давайте, смотрите, сейчас как делаем. Сейчас я хитро поступлю, чтобы вам вам точно все было понятно, и вы с особым рвением бежали по ссылке в описании и оставляли им негативные комментарии. Вот смотрите, сейчас я выбрал один ночной клуб, мне его порекомендовали Сказали хороший, но не Кока Бонжи Вы можете сказать Кока Бонжи, нет, сегодня вторник, он не работает Это самый модный Есть другой ночной клуб, называется он Drink Point Bavaro Ну какой-то классный, 14 минут отсюда Вот давайте сейчас я в Uber вбиваю Сколько отсюда ехать до него Мы с вами посмотрим, и увидите, что они в 3 раза больше Туда отвозят 317 DOP. DOP Какая у них тут валюта Вот мы сейчас эти 317 DOP 317 DOP Это всего лишь 5,5 долларов Окей? Окей, а теперь пойдемте к ним и скажем, сколько до сюда будет стоить доехать. Hello. I want take taxi. Taxi, Yeah. One moment, one moment, My friend one car. Oh, yeah. Yeah, Сейчас вызвали таксиста, сейчас кто-то подъедет. Мой такси 1 Окей. Короче, ребят, я потихонечку снимаю, чтобы вы увидели. В общем, они позвонили своему таксисту и говорят, сейчас, две минуты, две минуты. Этот такси где-то здесь на стоянке, то ли то ли за, за забором стоит. И сейчас они его пригласят. Я подожду специально, то есть я с ним в любом случае не поеду. Ну как по любому, если только мне цену не скажет достойную, нормально. Сейчас посмотрим, сколько он скажет. Но ну, вот Uber, 5 долларов вы видели, посмотрим, что он зарядит. И, кстати, ребят, на английском совсем не понимает, вы поняли? Он говорит, Дэнсинг, я как Рувер. Ну, типа, где? Где Дэнсинг? Где, где Дэнсинг? Покажи мне. А он это, он говорит, есть, есть, есть, но проблема, но проблема, то есть он вообще, они вообще не бум-бум Поэтому, ну, я с ним, конечно, сейчас поспорю, я им опять же скажу, зовите начальника, что за дела, пускайте Убер, они скажут, мы не пустим, ну понятно, почему, он так кажется, так сеет. пойдемте. Буду потихонечку, ребят, снимайтесь под руки, спросим что-то. Привет. Привет. А, а, а, 20 долларов? О, вау, so expensive. No, so my driving, my company, GPS, 20. <laughs> you see? Five okay. okay. on the Uber. Uber. <laughs> no. No, You're serious? Sorry. I'm recording. No, no, no, no. <laughs> Thank you. Can I talk to your supervisor? Can I talk to your boss? 20 баксов. Прикиньте, что? Почему? Почему? Okay, yeah, I want talk to your supervisor. Okay, I wanna talk to your supervisor. Where's your boss? What no? Я на will put this video on YouTube and give you review. Can okay, I talk to your supervisor? Boss, where's your boss? Thank you. I will take Uber for $5. You know $5? You told me $20. <laughs> Окей, я с ребята, шутят, смеются. I wanna talk to your supervisor, your No, but no Uber, permit. No, no, no, no, no, То есть они здесь, короче, не любят Uber. Окей, я хочу поговорить с тобой, супервайзер. Let's go to the station, no. my friends. You problem? No, no, no, no, Your boss. No. Yeah. yeah, can you call to your boss? No, no. No. What no? What no? Слушай, он вообще какой-то, это вообще не бельме. Че? ну no, ну Что no? Что no? Что no? Блин, с ума сойти, слушайте. Вы слышали на пустом месте просто? 20 баксов. С ума что сошел? Я не знаю, что он говорит Блин, им смешно, но что за отношения? Что за отношения? Смотри, смеются Им смешно Я И ребята, и вот это заведение Вот этот э, отель Название которого вы видите сейчас на своих экранах Они себя позиционируют как какие-то там Я не знаю, сколько у них, 5 звезд, там 4 звезд How many stars you have? 5 star? 4 star? Не, не бельми 20, ага, 20 звезд И ему весело, блин, ну Короче, их, их, У них ничего не добиться, потому что я сегодня с утра уже ходил, они говорят, иди туда на ресепшн На ресепшн они говорят, это охрана, мы ничего сделать не можем Ну короче, факт остается фактом и уже как бы это все, все окончательно понятно Просто они сюда Uber не пускают, они говорят, что мы not allowed Uber. мы просто его не пускаем Хай. Просто они сюда его не пускают, не хотят, понимаете? Ну мне, слушайте, за 15 баксов пройти пешком, ну, ничего не стоит. Офигеть, блин, с ума сойти, поняли, да? Убер, мы специально не будем пускать. Это просто меня, блин, прямо это бесит, не могу. Ну, на лоха, понимаете? но ну, У меня что, 20 баксов нет? У меня есть 20 баксов, ребята. У меня есть 20 баксов, но дело не в этом. Я не хочу, чтобы меня разводили. Я не хочу, чтобы вас разводили, поэтому я это снимаю на видео и показываю вам. Короче, ребята, я не знаю, убедил я вас или нет, но вот я специально сейчас ждал таксиста, записал потихонечку вам. Что еще надо, ребята, чтобы вам ставить комментарий, выразить свое недовольство. Имя его я зафиксировал, фотография его есть. Делаем скриншот и пишем, пишем, пишем, пишем ваши комментарии на Google. Я, я, просто, я просто удивлен, ребята, поражен таким отношением. Он еще смеется, ему еще смешно. «Э -э -э, Что-то там на своем мне говорит. Ну, непонятно для меня, что он говорит, неясно. Ему еще смешно. Блин, я прям не могу. А Убер я слышал, что они. Во всем вообще Пунта-Кана ну, хотели не допускать. Но мне, когда я сюда заезжаю, никто препятствий не делает, не чинит, да? Потому что они понимают, я проживаю здесь, у меня есть на это документы, основания прочее, прочее, прочее. И они не могут как бы не пустить меня, хоть на коне, хоть на лошади я приехал. Если эта лошадь ускачет потом обратно, вы меня должны, обязанно пустить, и не, не пустить совсем будет абсурд, правда? А вот отсюда не вывести меня, это как бы не абсурд, потому что э, ты можешь в ином случае вызвать свое такси. А, точнее, воспользоваться их такси. А свое такси нельзя. Надо было, знаете, что попробовать? Но ну, завтра, может быть, мы еще попробуем. Не, завтра я еще скажу к их супервайзеру, я найду всех. Я сделаю все, что от меня возможное зависит. Он какой-то таксист меня на мотоцикле хочет подвести, видимо, пересечь. А, я все-таки туда еще скажу. А знаете еще что я им скажу? Хорошая идея, кстати. Но они там его все равно не пропустят. Я скажу, что за мной друг приехал на машине. За мной друг приехал на машине. Пустите его. Но, правда, этот друг, он все равно скажет, что я из Uber его все равно не пропустят. Ну, ребята, я, блин, злой какой. Я, я вот их теперь я буду в каждом ролике вам рекламировать, напоминать об этом. И вы, пожалуйста, не поленитесь, зайдите. Ну, напишите, ну что еще вам надо? Ну вот только так мы сможем на них повлиять, только так внимание как бы на себя обратить. Понимаете? А здесь идти, ну, ну, прилично, буду сейчас идти сколько там? 10 минут. Они думают, что я еще не пойду, что ли? Пойду. А назад вы никуда не денетесь, меня пустите. Ладно, ребята, а я пока иду, вызвал такси, как раз он через 9 минут будет. 5 миль, 5 миль это 8 километров. То есть 8 это 12 минут. Но пока дойду, я думаю, 10 минут сейчас там будет от того, от тех ворот. Знаете, 10 минут ехать, он 20 баксов. А что, мянь, полторы тысячи рублей, говорит, дай мне за 10 минут. Так я ненаглый. И он сам, главное, смеется, он понимает, что он наглеет. Он говорит, ну, он 15-20, понимает, что он наглеет и пользуется положением. Ах, ребята, вы понимаете? И вот давайте порассуждаем просто, пока иду, поболтаю с вами. И вот... Все вот эти вот, ну, такие проблемы, припоны, как угодно их называйте, они ведь почему существуют? А потому что мы с вами не возмущаемся. Потому что мы к этому как относимся. Да ладно, я отдыхать приехал, да я заплачу. Да мало ли что, там сейчас нас где-то встретят. Никто не встретит, ребята. Боритесь за свои права. А даже если встретят, даже если встретят, мы за свои пр пр права боремся, ребята. Мы не должны молчать. Все, высказался. Мне легче, я поехал на ночной полк, ребята, отдыхать. Drink point. Huh? drink point. Yeah, correct. It's good nightclub? Yes, yes. Good? Yeah? Dream uh, point is good. Good? Uh-huh. Yeah. Uh okay. Well, Do you know why my my hotel is not allowed Uber taxi? No, not yeah. no permit. Yeah. Why? Do you know? I don't know. It's taxi and Uber. Ага, uh -huh. be because you know I'm asking on the reception. How much will be before drinking drink point? Uh -huh. uh, they said twenty dollars. <laughs> I'm serious, twenty dollars. <laughs> I will take a Uber. Can you come to the gate? No, no, no, no, no. I will not come. Twenty dollars. I said, you serious? I have a Uber for five dollars. No, no, no, no possible. No possible. I can show you. You see my <laughs>